Мокростью белил, мокростью. Вот такой жижей. Когда сделаешь эту жижу, уже в жижу начнешь загонять цветики голубой коричневый, прямо мощно, вот так мощно, так чтобы в фоновом пидне произошло нечто подобное, хорошо? То есть здесь много вырисованности переднего плана, угу. поэтому если мы задник сделаем с какими-то эффектами, появится вот эта живописная закваска картины. Угу. Это не будет просто вылизано. Хорошо? Угу. Так, понимаешь, смотри, набор одинакового угу. размера. Москов Только большие. Только большие. То есть, всегда хорошо, когда они разного размера. К центру, к середине стремится, правда? К холста. Стремится? Стремится. К середине стремится, да? Даже чуть заходя за середину. Вот таким образом добудешь этот рисуночек. Выдаешь себе красочек, которых уже нет на палитре. И немножко дополнишь чернотами. Чернотами дополнишь. Глухой темнотой дополнишь. А в таких местах развеселишь фоновое пятно, чем-нибудь накидаешь светлого и плотного. И тоже по возможности идею жеста. Хорошо? Да, можно. Причем сиренево можно кинуть. И здесь вот сиренево. Тоже прозвучит. Подтираем. Синий-розовый. закладываем сначала пальцем упаковывая вещество пальцем создашь идею цвета и формы а потом возьмешь гусятинку и уже дополнишь густотой причем смотри, даже вот эти штучки они как на, на, на лепестках бывают у них, да? вот такие вот вещи Можешь даже их кое-где чуть-чуть оставлять. Посмотри, какие лепестковости. Ну, вместе, с естественно, вот с такими закрутеликами. Вместе с такими таяниями. Есть такое, да? Не ну красиво сейчас да. Единственное, что может быть, смотри, легкий, легкий такой намек на прозрачность лебедка. Да, чтобы он как будто его просвечивает. помогай если что пальцем и все-таки идея по по вот этой траектории чуть-чуть объединить хорошо но здесь прямо даже страшно прикасаться настолько классно Вообще молодец. Супер. Немножечко использую теперь и кисть для вот таких вот. Да? Чуть-чуть светлее. Да? Чуть -чуть. можно вот так вот вынимая вещество, угу. формировать. Ну, пока даже нечего сказать, давай в том же духе. <сёк> акцентики. Апцентик, а ты свет этот красивый! Может быть немножко агрессивно и вот такое, что все-таки с сиреневиночкой таинственнее стало, правда? А то как-то такое, такое же, а оно должно все-таки быть немножко другим. Красиво, что здесь нет практически тональной разницы между фоном и цветком. Смотри, что он делает еще. Организовывает пустоту. Но не агрессивно. То есть, чтобы они все-таки вот эти звуки не отняли у силуэтов.